От старого хозяина остался вот такой ключ от реечного замка гаража. Ключ неудобный, большой, вот это остриё. Если складывать, то очень длинный. Носить в кармане очень неудобно. Вот он так вот работает. Вставляется в замок. Здесь он выходит и двигает рейку, так вот работает. Поэтому был изготовлен другой ключ, вот поменьше. Вот. маленький, без острия. Но опять такой вот некомпактный, неудобно его носить в кармане. И тогда был сделан третий ключ, вот такой вот компактный. Это вот ручка отбрасывается и отбрасывается непосредственно. тот вот который двигает рейку значит вот как он работает одной рукой неудобно также вот вставляется.